Всем бодрый добрый день, друзья! Природная и искусственная эволюция. Такую тему мы выбрали совсем не зря, Ведь интересно всем, что ждет планету Земля. Нас ждет перформанс небольшой, Созрел рэп-баттл между нами, Мади и Ян. На тему эволюции мы зачинили бой, Исход решающий останется за вами. Расскажем поподробнее о природе, раскроем эволюции шаги. Ян Жмаев и Санек Саранин, ваше внимание прошу на них и обратить. Хотелось бы еще про интеллект поведать, искусственно, что нами был возвращен. Гламаздин Александр сей вопрос разведал. Расскажем вам естественным путем. Давай, Сань. Мы начнем сегодня с, искусственного, с искусственной эволюции. И вообще, когда мы говорим про искусственную эволюцию, мы на самом деле не говорим про эволюцию, как мы ее обычно подразумеваем, мы скорее говорим про различные апгрейды, усовершенствования человека за счет технологического вмешательства. Сегодня я вам расскажу про три различных путя изменения человека за счет технологий. В первую очередь это бионика. Бионика — это наука, которая занимается созданием искусственных систем, Которые похожи на человеческие системы, или не обязательно человеческие, на животные системы. Проще всего об этом думать, как о киборгах, электронных протезах и вообще вот всякой механической движухи. Следующее, это генетическая инженерия. Тут особо не нужно ее представлять. Скорее всего, все фрукты и овощи, ну, не все фрукты и овощи, но большинство фруктов и овощей, которые вы едите, уже генетически модифицированы. Там специальные гены изменяются, чтобы она была более хранимая. И последнее, третье, это нейроинтерфейсы. Звучит очень круто, и это вообще на самом деле самая крутая из этих трех тем. Это в первую очередь нейрочипирование и внедрение всяких диджитал технологий в человеческий мозг, и в человеческую нервную систему. Вот. Поэтому давайте начнем с бионики. Качество не очень, но вот вы видите на гифке это… Протез от компании Open Bionics, которая в четвертом раунде инвестиций подняла 5,9 миллионов долларов, что на самом деле не очень много, но э, развивающаяся индустрия пока вот э, только так. Э, э, Facebook, к примеру, в четвертой серии поднял 12 миллионов долларов. У них пока мало прототипов, но вот они работают над этим. Вообще бионика и протезы имеют очень много преимуществ. В первую очередь это механическая выносливость. Человек тратит не очень много энергии на повседневные движения и т.д. Большая часть… Не большая часть, но значительная часть используется на мозговые процессы, а так поднятие рук, вещей и т.д. требует не очень много энергии. И, соответственно, человек может просто использовать батарейку, которая у него будет присоединена к его новому телу механическому, и он сможет очень много всяких физических нагрузок переносить и даже не уставать. Следующее — это повышенные механические возможности. Можно крутую механическую руку себе сделать и ею поднимать разные вещи. Сейчас существуют уже небольшие... Различные индустриальные роботы, но вот небольшие, которые сравнимы с человеческой рукой, это, по-моему, вот этот. Поднимает до 14 килограмм сейчас, но просто для них нет пока спроса на такие маленькие. Будет технология развиваться, можно будет поднимать больше. И при этом через какое-то время никто вам не запрещал поставить вот такую вот здоровую штуку, которая поднимет одну три тонны. Третье преимущество, преимущество которое идет в совместно с четвертым, это все-таки физическая устойчивость. Если вам оторвет руку, вы можете ее заменить на новую, потому что у протезов будет такая черта, как модульность. Вы можете себе поменять одну руку для одной задачи, потом другую для другой. Если вам нужно порезать пиццу, вы берете циркулярную пилу, присаживаете вместо кисти и т.д. И это очень будет полезно, в первую очередь, на военной индустрии. Например, если солдат подорвался на мине, у него оторвало ногу, он через 10 минут может опять идти в бой с новой ногой, которую ему просто поставили и воткнули. Дальше про генную инженерию поговорим. Сейчас уже очень развита генная инженерия. В первую очередь это технология CRISPR, которая уже много лет довольно-таки, и которая способна сшивать и расшивать генетический код и вживлять новый генетический код. Например, компания Verb Therapeutics буквально две недели назад смогла человеку внедрить, вот, я не знаю, скорее как вакцина можно воспринимать, и у него удалили ген, который вырабатывает повышенный холестерин. Это генетическое заболевание, предрасположенность была. Вообще компания собирается в скором времени, через пару лет, уже убирать гены, которые ответственны у обычных людей за выработку холестерина, чтобы у людей не было ишемической болезни сердца. Вот. Также мы начинаем с лечения генетических заболеваний, а потом переходим в генетическую выборку. Вы можете, если люди смогут придумать гены, которые могут повышать интеллект, то очевидно люди будут использовать эти гены. Вы сможете через, наверное, лет 30, скорее всего, даже быстрее, тут непонятно, как по времени это займет, заказывать себе ребенка. То есть вы, например, при зачатии ему изменяете интеллект, можете все что угодно поменять, там рост, скорость, он будет быстрее бегать, выше прыгать и будет еще умнее всех на свете. Вот. Еще большое количество из других технологий, но вот CRISPR, это, она очень простая, дешевая, и ее можно во многих штуках использовать. Дальше самая крутая тема — это нейроинтерфейсы, это вживление чипов и вообще вот эта технология, которая может вывести человечество на следующий уровень искусственным методом. Это, например, вы подключаетесь к компьютеру и у вас… О, давайте вот с этого начнем, сейчас там нужно видосик запустить. Это просто показать вам, на каком уровне сейчас технологии. Вот э, обезьянку научили играть в такой электрический пинг-понг. Силой мысли. Она ничего не делает, вот она держит палочку, ей сироп попадает каждый раз, когда она отбивает шарик. Ну и вот уже силой мысли может обезьянка играть в пинг-понг. Человеку недавно, тоже буквально две недели назад, внедрили в голову чип, он пролитик, и у него теперь есть возможность писать имейлы своим родственникам. Какой потенциал у этой технологии? В первую очередь это вычислительные способности. Человек обрабатывает всего лишь 74 гигабайта данных в день, но ну, если вы посмотрите какие-то фильмы в хорошем качестве через интернет и еще скачаете пару игрушек, у вас будет гораздо больше, чем это, и при этом данные будут обрабатываться гораздо-гораздо быстрее. Вот. Также память. Человека хранится примерно 2,5 петабайта данных, это очень много. Непонятно, сколько из этого системной памяти. То есть у каждого человека, например, заложена возможность, способность выучить человеческий язык и разговаривать. Если... Ну и неизвестно, сколько этот механизм занимает памяти в человеческом мозгу. Это вообще очень комплексный алгоритм. Вот. Можно будет делать клауд-память. У вас будет Google диск, просто он будет вовне, и при этом вы сможете хранить гигантское количество данных. Может быть такое, я не знаю, кто смотрел «Черное зеркало» в одном из эпизодов, там человек проигрывал свои воспоминания. У него записывалось в чип в голове, и он потом смотрел их. Вот можно будет то же самое делать, только это уже будет в реальной жизни. Если просто сравнить вычислительные возможности, нейроны пульсируют с частотой 250 герц, что вообще очень мало, 250 раз в секунду. Ну, новейший чип м 1 от Apple пульсирует 3,2 миллиарда раз в секунду. Идет передача информации. Дальше последнее, это самая приколь... это еще одна прикольная тема. Это вы можете делиться опытом своим. То есть, например, я что-то пережил, и я вам это просто скинул, как через интернет. Можно будет коммуницировать с помощью телепатии, даже не нужно будет ничего говорить. И еще при этом можно будет скачивать гигантские количество данных, чтобы они у вас хранили. То есть раньше, чтобы библиотеку ели, которая вот очень прикольно выглядит, никто бы не мог прочитать, потому что там 15 миллионов томов. Сейчас вы ее скачаете за пару часов, и она у вас будет где-то там в облаке обрабатываться вот на самом деле все эти технологии уже развиваются и как говорится был 19 век индустриальный век тогда вот только начали использовать какие-то крутые механизмы 20 век был век технологий появились digital технологии компьютеры и т.д. 21 век будет век биологическим сейчас куча всяких различных стартапов существует они все лопаются и потом остаются но очень много технологий новых разрабатывается и вопрос, на самом деле, не будет ли это, а скорее, когда это будет. То есть, например, горизонт событий может быть 50 лет, то есть через 50 лет человек может полностью заменить свое тело на бионическое, а может быть и через 20. Зависит от объема инвестиций. Вот. Но ну, тут есть промежуточная часть, это вот человек, который с протезом. Вообще вся, все эти... Развитие технолог... ну, все, все эти технологии будут появляться как лечение каких-то проблем. У вас оторвало ногу или ампутировали ногу, вот вы себе сделали бионическую. А потом человек сам себе захочет отрубить ногу, потому что с бионической он не будет уставать ходить в походы. <свят> да, не... вот. С нейречипированием интереснее, потому что неизвестно, сможет ли человеческий мозг пережить такое количество э, информации. То есть если у нас спуссируют нейроны только 250 Гц, а процессоры в десятки миллионов раз быстрее, неизвестно, как человек на это будет реагировать и как он сможет эту вообще информацию воспринимать. Но это только зачаточные технологии. Вот, может быть, скоро вы сможете в интернете находиться, прочитать весь Google за неделю. Дальше мы переходим к природной. Давайте поблагодарим эволюции. нашего спикера Александра. На данный момент мы поняли, насколько искусственная эволюция на данный момент крутая, насколько она развилась. Илон Маск на недавнем форуме сказал, то, что мы должны остерегаться искусственного интеллекта, потому что он намного опаснее, чем мы можем себе это представить. Дальше перейдем к природной эволюции. Вот ребята поделятся с вами информацией, которую мы раздобыли. Сейчас, можно я еще секунду добавлю? Идея, что это очень опасно, это правда. Потому что, например, у нас шимпанзе геном совпадает на 99,9%. Если брать какие-то консервативные оценки, то там порядка 97%. Но мы держим шимпанзе в зоопарках. Человеку, у которого будут вычислительные способности в миллионы раз быстрее, чем у человека нынешнего, неизвестно, как он будет думать о нынешних людях. То есть, Может быть, он тоже будет смотреть на нас, как на недолюдей, и мы тоже будем все в зоопарке. Вот. Потому что будет другой абсолютно... Вот, в хоре очень много говорят про тип мышления, пространственный и т.д. Тот тип мышления, который будет у человека, у которого вычислительные способности в миллионы раз больше, даже невозможно себе представить. Это то же самое, что муравей будет представлять, какие вычислительные способности у нас. То есть настолько большая разница, что даже в теории мы не можем посмотреть, как будет работать такой уровень интеллекта. Все? Сань? Так природной эволюции есть что на это ответить? Базару нет, да, будет это. Все. А, точнее сомнений нет, что действительно технический процесс будет и будет все, что Саша рассказал про искусственную эволюцию. Но а как же человеку адаптироваться к этому и не получилось. барабанную дробь хотел. А сможет ли он? Давайте начнем немного с, немного с истории, что с момента, э, как появилось землепашество, а потом скотоводство, человек из природной эволюции выпал, потому что э, выпал из естественного отбора. Человек не может быть в природной эволюции. Да, и возникает резонный вопрос: но ну, разве за это время человек не эволюционировал? Но ну, он же стал умнее, да? стал жить дольше? Конечно, стал, но эволюционирование ⁇ это подчинение законам природы. Человек создал свое общество, свои законы, где нет естественного отбора, где идет накопление деградационных признаков болезни и усталости. Акцент ставится на развитие интеллекта. То есть за счет развития интеллекта появилась техника, ну, прогресс возымел место, да, медицина. И сейчас у человека на первом месте карьера. Ну, чтобы встать на ноги и только годам к 30 уже заводить детей. Ну, когда накоплено уже это самая усталость. И человек еще в дополнение к этому создал искусственную красоту. Ну, например, длинные ноги, узкая талия и, следовательно, узкий таз. И из-за этого женщинам стало сложнее рожать. Да, Саша? Получается, что так. Получается, Получается так. Хочу остановиться на том, что социум теперь диктует форму отбора, не природа. Обратите внимание, в послевоенных фильмах, какие молодые девушки. Маленькие, крепкие, опорные. Была война и была нужда в девушках, которые способны к детрождению. Получается замкнутый круг, Саня. Получается, что так. Получается так. А что делать? А как выйти из замкнутого круга? То, что предлагает медицина и научно-технический прогресс, это очередное ноу-хау в пределах человеческой природы, в пределах природы, которую уже сам человек создал, искусственный. Ну, что похоже? Это похоже на магазин игрушек какой-то, uh -huh. которых становится все больше, больше и больше количественно, но не качественно. Поэтому переходим в сторону биороботов, технороботов, в сторону искусственного сознания. Это не значит, что это плохо, это есть, и кого-то это устраивает, тем более это будет. И он будет этим двигаться. А тот, кто задумывается, а кто будет после меня, а каким он будет, а моя жизнь, я же не вечно молодой. Ну да, а болезни в старости, это для нас уже стало нормой. Ну то есть старый человек, он по идее должен быть больным. да. Вот у бабушки болят колени. Ну, конечно, она же бабушка, она старая, у нее должны быть колени. То есть никто об этом... Должны болеть колени обязательно. С каждым появлением болезни появляются раньше, болезни молодеют. И маразм в старости — это что? Это слабость внимания. И в 40 лет она будет, и к 40 годам карьеру никто уже не сделает. Давай подытожим все это. Направление искусственного, искусственной эволюции – это достойное и хорошее, и природное направление тоже. И там, и там для всех есть потребители. А по какому идти пути выбирать вам? Ну и пи... Поблагодарим ребят, похлопаем. Подождите, подождите. МС природной эволюции есть что сказать, вообще-то. Йоу-йоу-йоу! МС йоу. «Природная эволюция» а? С первых дней вселенной бедза дала Эволюция процессом рулила всегда С первой частицей на за руку вела а. Дайте шуму! Коснулась сверхземных и всех процессов Исток цивилизации земле дала Природа уникальна, ошибки не фатальны По сути гениально событий череда а. А. С первым дыханием не стоит на месте Миллиарды жизней в утробе родила по природе развиваться внутреннее, не внешнее Люди прекратили попытки безуспешны Человек, как вид, развился очень спешно, Возомнил себя верхушкой Начал жить небрежно Прозаический процесс, кто успеет, тот и вон Таков первичный природный закон Кто не приспособился из отбора вон? Эу. Из отбора Эу. вон! Человек создал природу в своем мире, новый пьедестал, кто станет кумиром. Новая молва, не круче, кто сильнее. Новая мечта, не выжить, быть умнее. Интеллекта взрыв, новая эпоха, но завет природы всем придется вспомнить. Йоу-йоу-йоу! Что, что, что? искусственная эволюция, дайте шуму! Прошлое забыто, будущее скрыто, роботы захватят мир, где людей избыток, наш рассудок слаб, психика изменна, чип не обмануть, будут альфа-схемы, алгоритмов множество, сложные системы, человек запутался, машина будет первой, вот она пионика, тебе простой пример, бегуны без ноги, бегут быстрее пантер. Память ограничена размером черепушки Внимание мы держим от пяток до макушки От пяток до макушки От пяток до макушки От пяток до макушки, пяток до макушки. Интеллект искусственный по сути безграничен Управлять всем миром, грядущая добыча Профессии меняются, люди деградируют Робот развивается, стаишься властелином Киборги грядущие, задачи им подвластны Солдаты отстающие, влияют внешне Генов, биологию люди изучили Внутренние органы чипом заменили Руки, ноги, сердце могут замениться Факт неинтересный, новой жизни принцип Что же будет дальше, никто, увы, не знает Сможем ли понять, остановить дыхание Следующий шаг человека как вида сделаем мы так, сознанием сделав выбор, сознанием сделав выбор. выбор, сознанием сделав выбор, сознанием сделав выбор, сознанием сделав выбор. <реклама> Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Сказать, что можем напоследок, как удивителен наш мир. Миллионы лет сменялись деды, а мы сейчас и здесь сидим. Сознательная эволюция реальна, об этом мастер говорит. Идея по своей сути гениальна. Природная или искусственная, что победит?